Откудь привет! Друзья, с нами снова Дива. Дима, привет! Привет! А я сегодня не с физикой, не с Рензу, я сегодня чуть-чуть <coughs> с математикой. Давай попробуем. О. Мне кажется, тоже вот мы уже решали задачку, которую ты знал, как решать. Правда, немножко неверно получилось. Так. Давай попробуем еще одну. Мне ну, тоже кажется... Кота. Да. Так. В ней, ну, даже не знаю, два вопроса, наверное, будет. Смотри, очень простая задачка. Есть круглое озеро. В этот момент ты уже можешь сказать, что, а, я знаю, знаю. Но В я... центре озера... Я знаю одну из задач, которая с этим связана. В центре озера? Да, плавает этот. Каждый раз ты мне героев приносишь, да? Да, ученик. Кота Саватеев. Сбежавший с урока. Ученик Саватеев, а какой старший? Я. А, ты, хорошо. 1987 год, я плаваю, да. Да, хорошо, плавает в центре. Так. И где-то здесь бегает... Учитель, да. Нет, учитель. Какие ценности ты прививаешь в молодежи? Здесь бегает тигр. Тигр? Да. В лосином острове? Где угодно. Нет, вот кого-кого А тигров в лосином острове я не встречал. Я лесу видел. Так, я забыл самое главное. Вот теперь это хвост. Полосатый хвост. Ну, я, извините за мэттскиллс, как нарисовал, так нарисовал. Ну, и спрашивается, может ли Сватеев спастись при соотношении скоростей четыре с половиной. Оп. Не знаю. Ну, давай. Хорошо. При каком соотношении скоростей Саватеев да, может я, спастись? Я всегда объясняю, что это, скорее всего, чрезвычайно сложно. А, супер! Отлично, ты объясняешь, что это чрезвычайно сложно, это очень просто. Давай попробуем это делать решить. что сказать, что есть величина, про которую можно доказать, что при этом соотношении спастись можно, а при большем нельзя? Я думаю, что ты ее даже найдешь сегодня. Я всегда говорю, что это должна быть сложнейшая задача, скорее ну, всего. Конечно, это сложнейшая задача. Ну, я думаю, минут на 15. Ну хорошо, значит давай начнем с того, что моим методом, да. моим, э, вот, ну как бы ясно, что это не, не предел, но моим методом будет, э, значит, сейчас скажу, что. Э, итак, я бегаю вот по этой окружности с той же скоростью в пределе, что и он бегает, да. поэтому когда я его, тем не менее, обогнал вот сюда, вот это должно быть в точности равно вот этому. Это мой мой. Это вот моим да, методом. Да, да. И это π плюс один ответ. Да, это мы знаем. π плюс один. Ну, то есть я вот как бы: мой ответ такой: что до π плюс 1 работает мой метод. Ну да, и, и это все. в интернете да, можно я... в миллионе мест найти. Больше четырех, π плюс один ответ, да. Но я умею. Это сколько нам? 4,14. Давай попробуем 4,24. Ты получить, знаешь, хотя да, это хулиганское обозначение для этого числа. Нет, и не хочу знать. Я думаю, что школьники знают, да. Хорошо, Это ребус для некоторого известного матерного слова. Я решил. Поехали. Ладно, давай, поехали. Значит, итак, ты хочешь что сказать, что можно и при больших или нет? Ну так не считаю, что за раз, ну ладно, неважно. Так. Да, Надо при... смотри, наша задача придумать оптимальную стратегию. Да, так. Ну и, наверное, ее сразу стоит разбивать на две части. Пока мы внутри круга, мы можем занять относительно, мы можем считать, что тигр всегда здесь, а мы внутри этого круга, где соотношение скоростей ну, угловых наши, в нашу пользу, мы можем любую точку занять. Ну да. Какую нам хочется на периметре этом. Кажется, да, что ну, глупо, Но... глупо оказывается не диаметрально противоположно. Я, а очень будем, аккуратен, я очень аккуратен к таким задачам, да. хрен знает, может быть и это лучше, он куда-нибудь пойдет, ты сюда куда-нибудь побежишь, ну хорошо, давай пока считать, что да. Но можно отдельно потом это будет обсудить, когда решение будет. Ну ладно, будем пока считать, что лучше да. занятие туда. Так, теперь дальше. Теперь дальше, значит, всегда было понятно, что частичная экономия должна достигаться за ага. счет чего-то вот такого. Да. Вот, это я всегда понимал. Я просто да. не знал, как ее посчитать суммарно. Вот. Отлично. Вот. А, да, а мы сейчас посчитаем, это очень просто. <coughs> то есть, что ты начинаешь, когда он начинает бежать, ты начинаешь отклоняться по некоторой траектории. Но вот нужно выбрать теперь как бы оптимально. Вот, пока... Во, вопрос о траектории, это мне кажется, это первая четверть. первая четверть задачи. Вот, вторая четверть или даже вторая, треть, черт узнает. Ну, фактически можно сразу плыть к финишу. Конечно, если мне кто-то рассказывал, мама в детстве, что в ликлидовом пространстве кратчайшее да. расстояние, геодезическое, да, это по прямой. То есть можно, конечно, плыть и там по синусоиде, можно там еще что-то делать, но ну, просто дольше будет. И ну, оптимальности да, не будет. А, но, как бы, не совсем ты прав, потому что как только я поплыву сюда. Этот тигр тут же рванет сюда. Ну нет, мы можем чуть-чуть Поэтому... поплыть самую капельку, о малое. Мы поплывем вертикально, и ему надо будет определиться. Если он не определится, нет, ну мы боимся, просто да. начнем нашу стратегию чуть ниже. Да, но ты... если даже чуть-чуть... ты про... вот, как бы вот это уже не очевидно лучше, чем вот это. Стоп. Есть, э... нет, не, не, нет. Тут все очень просто. Смотри, проплывем чуть-чуть, маленькую капельку, 1 миллиметр. Тигру У -у -у. надо куда-то бежать. Если да. он не побежал и ждет нас, мы просто это плывем жизнь. еще один миллиметр. И да. Просто и результат будет лучше, чем если он побежит сразу. Поэтому он побежит куда-то. Ну, для определенности, раз ты туда значит, сюда побежит. Да. Он побежал. В этот момент мы у малой отплыли, да. Мы потом устремим откнули и все у нас будет хорошо. После этого мы выбираем какую-то точку и начинаем к ней фигачить. И ему уже выгоднее будет плыть вот так. Бежать. А, да. А, значит, я не уверен, что это будет оптимум. А, то есть, как бы... Не дать ли, на самом деле, ему ложный, ложный повод, а потом... Смотри, э... если, если окажется, если он побежит в другую сторону, Но мы да. поплывем обратно. Подожди, итак, все, мы даем ему, не даем повод, мы идем да. сюда. Чуть-чуть. Да, он выбирает и, направление. Да. И побежал. Да, и тут мы сворачиваем, бежим сюда. Теперь, внимание, он, мы чуть-чуть отплыли, он побежал. Да. Мы поп поплыли куда надо. И, и он резко Он туда. резко не может. За то время, пока мы проплывем еще столько же, он только до сюда добежит. Если он это сделает, мы дождемся момента, когда он в диаметральной точке. Да. И опять спросим его, ну что, ты продолжаешь бежать? И таким образом мы просто да. двинемся дальше. Ему не надо разворачиваться. Он просто потеряет нас, выпустит нас дальше от этого круга. Ему надо хоп и начать бежать. Это понятная мысль? Ну, понятная, скажем так, она понятна она не вполне очевидна для меня, что это и есть абсолютный предел для нашей стратегии. Но давай, тем не менее, решим для нее. Ну, хорошо. То есть, как бы, мысль ясна, что все равно мы его заставим куда-то бежать. Да. И куда бы мы не заставили, теперь надо просто, ну, как бы, э, теперь мы одно и то же время, на самом деле, фигач. А, нет. нет. Это уже не центр окружности. Значит, э, итак, чем дальше сюда, тем дольше мы едем. Вплоть до, так сказать, от, значит, если радиус равен 4, то... то Но есть... ты столько намаливал, что теперь все обозначать будет довольно сложно. Ну ничего, ладно. Так, сейчас, давай, действительно, я попробую, а, значит, что у нас происходит. Да. У нас а, каждый дополнительный радиан а, вот этого вот движения, его, да. должен нам стоить столько же, сколько удлинение нашего пути, да. а, которое, а, значит, а, короче, я бы так написал, а, d, вот этот радиус вектор отсюда, вот сюда, от φ по d φ, а, по d φ, так, должен быть равен 1 получается. ой, ой, -ой, -ой, -ой, -ой не нет. Не 4, а 2,2. Да, дубль Вот. Вот, то есть у нас есть вот такая, если мы утверждаем, то есть, если наша скорость равна W... Но здесь а... ничего не получится. Смотри, если окажется, что это значение так и не достигается... Ну тогда понятно, тогда он нас догнал просто. Нет, нет, если оно не достигается сверху, если оказывается, что нам вообще выгодно куда-нибудь сюда бежать, очевидно, это уже лажа, потому что как только мы заходим обратно в круг... Он, к нам, он начинает бежать, друг, он прибегает и на кругу встречает нас в противоположной точке. Мы будем стартовать уже отсюда, и это не оптимальная траектория. Нам э, вот это вот не годится, потому, э, пока да. ты не отсек слишком большие углы. Да, да, да. Нет, ну, да, да. Наверное, все-таки э, все имеет смысл иметь только э, те значения W, при которых соответствующие значения попадают в этот сектор. Просто, э, ну, нет, нет, нет. Зачем ты такие сложные пути ищешь? Квадратный путь, который изберет любой школьник, выглядит так. Мы договорились, что точно надо, кажется, точно для тебя, и вроде бы точно для зрителей. Ну, да, выбираем угол, какой тебе удобнее, из центра или отсюда. Выбираем угол, смотрим, сколько пробежит тигр, сколько пробежит чувак. Записываем это как функцию от W и смотрим, как она устроена. Ну да. Как зависимость этого W от угла. И выписываем ответ. Мне что-то не нравится здесь. Как можно обойтись здесь без производных? Давай мы сначала выпишем явный вид и посмотрим, нужны ли там производные. Ну, то есть, моя, моя идея такая, что этот угол, вот, вот смотри, да? вначале очевидно, что ты лишь чуть-чуть его увеличиваешь, потому что здесь был прямой. Да. И значит, это выгоднее. Да, это точно выгоднее, А вот очевидно. когда в, вот в какой-то момент это перестанет. И опять зарисовали. Да, ну и мне казалось, что нужно составить эту формулу, и взять производную все равно по Ну давай, давай попробуем это сделать. Я ну, думаю, ну, что окажется, поэтому... на... а что не надо брать Может производную эти... Значит, да. э, нужно мне... Э, вот у меня фи, да, вот она, да. фи. Соответственно, это там какие-то косинусы и синусы. Вот Но мне можно кажется... отсюда измерять просто. Я бы вот отсюда измерял. Отсюда? Ну да, из центра, конечно. Ну давай. Ну как хочешь, я не знаю. Давай, из центра будет более... Любой каприз. Давай, действительно, из центра измерять. Сразу тигра можно вытащить. Да, конечно, конечно. Давай, мы пометим. На самом деле, я хотел какой-нибудь из центра. Хорошо. хорошо. Я хотел, когда я писал вот это, измерять из центра. Давай пометим уголки там, ну. Ну да. Все на чертеже должно быть помечено. Помечено, как коты месяц, да? Хотя бы так. Так, чтобы потом можно было понять, что эти буковки тебе потом придется так же помечать, как коты, ну, если ты в целом готов, то... Это косинус, по-моему, это синус, да? Ну, если мы это стоим, да. А зачем тебе такой угол? Почему ты не хочешь просто считать, что это π плюс, ну, хорошо. У тебя будет 2π минус φ. Точнее, 3π пополам минус. Тогда наоборот, синус косинус. То есть вот это будет... Нет. Я бы... Вот этот фит. Ну, да. Но тогда наоборот косинусом будет... Но вот просто раз. вот в этом треугольнике вот это как раз фи есть, понимаешь? А там это хрен знает, что какой-то недополнительный... Тогда у нас синус и косинус меняются местами. Пожалуйста. Это нормально, да, для физиков, что синус по горизонтали, а косинус по вертикали. Тут это не, не задача по физике, ты сейчас на своем там, поле все, играешь, все, у все, тебя математика... Прошу да, значит, синус фи. Да. Вот он, а это косинус? Да. И мне нужно из вот этой точки, да? Да. А давай это 4 синус фи, 4 косинус Почему 4-то? Ну, чтобы радиус был 4. А он не 4. А, блин, зараза. Так, да. ну подожди, ладно, пусть радиус 1, а это уже разберемся. Давай вот это радиус 1, а вот этот радиус W очевидно. Какой 1? Внутренний, а, внутренний чтобы не делит ничего. Да, то есть 1, а это W. Мы да. это ищем, да? Да. Так, значит, сейчас W к 1... То есть, вначале мы стратегию решили именно такую, все равно сделать ну, окружность. Не, который... нет, нет ничего лучше, на самом деле. Ну, может быть, да. Так, а ну, сюда? хорошо. А, так, значит, итак, мы имеем, что нужно из точки... А, так, радиус W, значит, это W синус W косинус будет. О, наверное, а, наверное. И тогда... Но тебе же не это нужно, тебе нужно вот это. Ну, конечно, да. А, а ты могу, хочешь ее выписать? Я да, хочу давай. понять, да. То есть, это... Корень получается квадратный. А мне в детстве говорили, что есть такая теорема косинусов. У нас мы на самом деле все углы здесь знаем, расстояние знаем. Можно теорему косинусов написать? Зачем какие-то. А из этого треугольника. пожалуй, Ну, в нем угла фи нет. А, Ладно, э... хорошо. Все, я нет. молчу, молчу. Я ну, вот мама это... что-то рассказывала, корень но же квадратный? ты знаешь лучше. Ну, мне же нужно вот это расстояние. А, да. Но знаешь, мне нужен корень квадратный, хорошо, из только вот сейчас не перепутать дубль В косинус Фи минус 1 в квадрат. Плюс дубль v синус Фи квадрат. А и ты с... зря на меня смотришь. Я, я у меня терем косинус, а терем Пифагора не знаю. Ну, а мне она милее. А почему так. косинус Фи минус 1? Ну, потому что вот это. А, вот. вот это, да, хорошо, ладно, допустим. Ну, это корень из В квадрат минус 2В косинус Фи плюс 1. Ну, похоже на правду. Да. Так, и что? И нужно, чтобы... Чтобы это было равно? Да. А тебе удобно писать по диагонали? Да. А, ну хорошо. Я не знаю, правда, как э, слушателям, но надеюсь, что все тоже нормально. И но... все вот это должно быть равно тому, что пробежит гражданин, тигр. А, сейчас, э, то есть, подожди, э, ну еще где-то производная какая-то жить должна или... Зач... Какая тебе производная? Зачем ты расстояние сравниваешь? Ну я пытаюсь наиболее За... оптимально. Давай мы сначала напишем. Ну ладно, да, да-да-да. Это равно... А, У ду, нас будет зависимость от угла W да. умножить на Пи плюс Фи. If I'm not mistaken, if I'm not mistaken, а, не, да. Смотри, это ты посчитал радиус, но ты не учел, что он бежит в W раз быстрее? А, то есть вот так. Ну вот что, что? и вот тетра... мальчик переписывает в тетрадочку с доски, и что он должен потом замазывать? Нет, В делить на В было бы честнее. Написать. Да, вообще Про, про, про, про Рязани я просто пошутил, то что был шикарный мультик, как роботы какие-то летают в интернете. Видел? Да-да-да. Добро пожаловать в Рязани. Да, мне музончик понравился. Про такая хорошая, народная, двуголосие, симпатичная. Мужик да, на таком английском. Музыка там хорошая, видеоряд так себе нарисован. Так, ГЧВ, ну вот... Трансцендентное уравнение. Немножко. Но пока что давай мы на него посмотрим. Возведи в квадрат, приведи подобный член. Ты так говоришь, когда ну, мы решать это не умеем, нас не учили. Нам же нужно при прикинуть, что с ФИ происходит. Дискриминант напиши. Ну что ты как, как маленький? дискриминант, когда это косинус. Мы. Ну давай разрешим а, его относительно дубль В. На Конечно. Ты нас как спрашивали. Фи? Мы же не знаем. Ты как маленький, напиши дискриминант, ты посмотри на него взглядом. Так. Вот я... А -а -а -а -а! Совсем... я Все, я понял, я тебе в следующий раз принесу задачу про Питеру-Сбивалкина. Там вообще... Э -э плюс 1 минус пи плюс фи в квадрате, да? И все это ноль равно. Наверное. То есть... Э -э то есть ты нигде не наврал, то да. То есть, в минус косинус фи квадрате его, я это уже писал сегодня, да? Давай дискриминант напишем. Да я минус раз будет видно. Не фи. очень помню это все. Ну давай напишем. Ладно, V косинус фи, да? Да. Да, V косинус. Нет, ну, половина ди дискриминанта. Дискриминант в дискриминанте нету буковки w, Тебя смотрят. Ой, школьники. Ай, ай, ай, ай, ай. d пополам равно косинус, фи, косинус квадрат фи. Да. А, так, минус произведение вот да. этого, то есть минус 1 плюс π плюс фи в квадрат, да? Да, смотри, нет у тебя ощущения, что с ростом фи, а там точно у тебя, а, косинус квадрат фи минус 1, это, что там, э, минус синус квадрат. Нет, где-то, где-то, где-то наврали опять. Ну ладно, нормально, смотри. Фи э, это вот. Да. У тебя нет э, ощущения, что равен... эта штука довольно мощно растет из-за того, что 2 пифи считай слагаемое, кроме того, что φ квадрат, оно растет и при маленьких φ, и при больших φ. Просто, просто растет. Ну, вот тут можно взять производную и убедиться в этом. Сейчас, но вот это при фи равно нулю, это просто π квадрат? Это π плюс 1 твой сейчас будет. Нет, при Должен фи равно быть... нулю это π квадрат. Да, π квадрат, конечно. И у тебя решение для в будет π плюс 1. Твое решение будет. Угу. Конечно. Это при фи равно нулю. При фи равно нулю. Да. А, сейчас, а я что ищу? ты хочешь понять как ведет себя? смотри дискриминант у нас дальше у нас будет отрицательный корень не положительный у нас будет косинус фи плюс дискриминант и минус дискриминант да. правильно косинус минус дискриминант но это явно штука большая чем косинус будет вот. и э, отрицательное решение нам не очень интересно отрицательное соотношение с скоростей какая это странная фигня у, -у, -у. Вот. у нас будет положительный корень и он э, будет расти вместе с дискриминантом. Ну, это очевидно, что он будет расти за дискриминантом? Ну, по идее, да. Ну вот, давай посмотрим, можно выписать целиком решение его продифференцировать, можно, я не знаю, развлечься как-нибудь. Не, ну, то есть это косинус фи. Да, плюс, плюс корень из вот этой всей штуки. корень из э, вот этой да? зубодравительной. А, давай ее сразу, вот здесь минус синус квадрат оставим. Минус синус квадрат. Ну да, так проще писать. Да. Ну, давай, если хочется, можно это продифференцировать. Убедиться, что на интервью... Фи. синус Финус квадрат. Это синус квадрат. Нет, это я пытаюсь разбить на два произведения. Но это не надо да, делать. Но можно отсюда вынести при желании... Можно оценить это. Можно вынести отсюда пи квадрат. Это будет не больше, чем 1 десятая. А еще у нас будет фи, фи делить на пи. Для малых фи это будет фи делить на, на 2 пи. Ну, то есть, тут будет еще 2 пи фи. это падение косинуса забьет. Очевидно. Сейчас. То есть, в чем стоит э, идея? что вот когда Ну, идея, идея, что наглядно видно, что эта штука нуля на интервале от нуля до пиполам не достигает, и просто растет. Так. Ну, сделай это, проделай это. Какие-то массивные это выкладки. Просто я не, не думаю, что они прям нужны в ролике. Теперь это надо понять. Подожди. Значит, я тоже не хочу массивных выклад... Смотри, это, это наш дублев, в зависимости от фи. При каком а? со, какое, ну, какое даст соотношение скоростей тот или иной угол, так, чтобы этот товарищ как раз вовремя прибежал. То есть, итак, ты, ты не догонял то, до, что мы делали? Дубль В. Ой. При каком дубль В, при каком соотношении скоростей, и этот успеет за мной в эту точку. Да, именно так. В зависимости и от угла. Это растет, правильно? И это растет, да. И это растет. Так. И оказывается, что. И что, прямо вот до сюда да? вот сюда да? будет расти. Прямо до сюда будет расти. И вот это лучшее странно, соотношение. Да. Вот это странно. А почему мы не можем захлестнуть теперь? Потому что мы зайдем в окружность. Нам нужно двигаться так, чтобы этот товарищ не мог возвращаться. А если мы зайдем в окружность, он вернется. И встанет напротив нас. Непонятно. Ну, как минимум, есть над чем подумать. Да, потому что... Ну, представь себе, что это там, в, этом, в этой точке все еще большой запас, да? Сейчас. Мне что-то здесь не нравится, я не могу понять, что. Моя интуиция э, говорит, что есть подвох, но я, я не могу понять, в чем он заключается. Ну, то есть ты хочешь сказать следующее, что есть су существует некоторое, W, Uh -huh. Которая соответствует... Больше, плюс... чем единица плюс π, да? Да, безусловно. Больше, чем единица плюс π, которая соответствует ситуации, что бежать до сюда столько же, сколько сюда плыть. Uh -huh. И что якобы, во Ну нет, там, там это гранично... Нам сначала надо отплыть немножко вперед. Ну окей, это да. неважно, это... это, это, это но какое-то у малое там есть да это недостижимое то есть то что мы можем сейчас найти это недостижимая граница но как бы все-таки утверждение такое что для любого W меньше вот этой W с чертой которую посчитают наши слушатели правильно ну нет W с чертой мы сейчас посчитаем элементарно как только мы нашли угол тут дальше это все перпендикулярные все мы нашли угол как мы его нашли мы все знаем про него подожди Сейчас, стой! Стой! Ошибка! Валяй. Очень существенная! Валяй. Радиус в это время ехал. Нет. Ну смотри, мы Дуб мы... В менялось вместе с Фи, а дубль а В было радиусом. Мы так выбрали координаты. Ну хорошо, назови это единица, а это единица на дубль Ты ничего не изменишь в расстояниях всех. Ты их все уменьшишь дубль В раз и все. Да, но оно плавающее. Нет, просто окружность немножко. разная. С разной окружности надо стартовать. Все правильно, так и есть. Да. Это же чистая правда. Чистая, но эта формула уже не будет верна. Потому что ты вычисляешь не из одной и той же точки расстояния до всех этих. А от а разных точек, да? Тогда это будет другая формула. Собственно. Нет, абсолютно та же. Ты, у тебя учтено то, что эта штука меняется. Тем, что у тебя радиус круга W. Так смотри. Подели то и то на W, у тебя получится единичный круг. Если ты все отнормируешь, поделишь на W, раз, да? Но если я трансмирую, вот это будет уменьшаться. Да, и все хорошо, мы но это учли. Я -то из этого... Это же единица да. на W просто, и все. Нет, даже мы из разных этого... точек. Мы прибавляли, мы вычитали здесь спецмотри. Вот, вот этот радиус я считал из вот этой точки, из вот этой точки. То есть получается, что. Он теперь... от W зависит, да, конечно. Ну и все. При разных W он в разных точках, и мы это учли. Что, что не так. Погоди. Гожу. Значит, э -э смотри, <coughs> я yeah. считаю из одной и той же вот этой точки расстояние... Nee, nee, nee. Не-не-не, она, она зависит у тебя от W, эта точка, вообще говоря. Ну или размер круга зависит от W, неважно. У тебя есть на самом деле некая траектория абстрактная, зависящая от угла и соотношения скоростей. Траектория одна, траектория другая. Ты честно считаешь ее длину, и ты так, проделал ну, это, ты это ты абсолютно... Нас. Так, нет, давай вот, значит исход. Если, если не важно, какая нормировка, то можно и так рассуждать. Вот так, вот так, вот так. Ну да. А считаешь отсюда, отсюда и отсюда. Вот это ты имеешь. Ну, виду. в принципе, да. То есть ты хочешь сказать, что все-таки это не важно, что у нас двигалась окружность. Что Но ты, на... ты можешь. Смотри, если мы уменьшим. А где, где наша исходная? А вот если ты здесь и то, и то уменьшишь в дублевый раз, вот зря ты здесь все стер, здесь было бы единица на W. У тебя была бы единичная окружность, по которой бежит этот товарищ, ну, да. и какая-то внутренняя точка, с которой он стартует, которая все ближе и ближе ну, к да, центру. Не, ну так еще более понятно. Но мне что... нагляднее с, фикс... с фиксированной внешней, ну, потому что прудик он и есть, прудик. <къех> а да. вот эту штуку не тут мы как бы, допустим, мы что-то досчитали. Что да? мы досчитали? Что при некотором соотношении окружности, да, действительно, вот нет, все-таки важно понимать, что эта окружность, вот она будет разной. То да, есть конечно. при некотором соотношении. Последний раз имеет смысл делать так, вот, э, и якобы при всех больших он догоняет, независимо от... Выживания. Но если мы обратно вернемся, да, мы, мы сведем, мы потеряем наши... Зачем мы вставали напротив? Если мы забегаем обратно, мы опять пытаемся встать напротив, но он встанет напротив нас, будет ждать. А, и все же вот, то есть, ты ехал сюда, он бежал сюда... А если ты резко решил повернуть, то что ты делаешь? Ну смотри, э, о, я понял, э, сейчас, а, давай, так. подожди, остановись, я тебе сейчас нарисую еще одну картинку, ты не будешь там ничего рисовать, а я тебе изложу, и ты поймешь. Смотри, вот ситуация, вот у нас есть большой круг, да. вот есть маленький, откуда он стартовал. Он проплыл немножечко вперед, этот куда-то побежал, куда-то отклонился. Ну да. Мы начали плыть сюда, и этот заметался, и решил побежать, в какой-то момент, докуда ты добежав, решил бежать обратно. Как только он оказывается диаметрально относительно нас, мы начинаем плыть просто в другую сторону. Мы немедленно повторяем то, что мы да. да, да. Сначала. на самом сна... деле ближе. Да, а... сначала мы на спрашиваем уровне. определяйся, а потом опять по -кратчайшей. Да, все, тогда согласен. Значит, итак, так, теперь действительно все понятно, что ты можешь этот метод использовать... В любой ситуации, когда ты на противоположной стороне. Да, от него. да, да. Мы сразу к нему переходим. Чуть-чуть да. поплыли. Да. И поэтому очевидно, этому фактически товарищу не надо метаться и отпускать тебя дальше. То от есть фактически, да. Фактически, речь идет о том, что самое худшее отношение скоростей это такое, при котором он проходит вот эту часть круга, да. где вот это в соответствующее же количество скоростей меньше. Да. Но там получается уравнение какое-то. Ну, надо его найти. К сожалению, да. уравнение получается трансцендентное и не решается, но альфа, альфа его решает. Примерно чему и равно? 4,5 есть 4, или нет? 4,6. 4,6, да? Да. То есть при 4,6 все еще, можно, все еще убежать можно убежать с помощью этой стратегии. Да. И действительно, ты никак, он не может ничего сделать, он, он просто только тебя потеряет. Так, а вот почему нельзя убежать при 4,61? Вот что здесь происходит? Почему ты не можешь еще немножко повернуть? Потому что ты не можешь его шантажировать опять. Ты оказался внутри круга. Ты начал с того, что внутри круга. Он вообще может не дергаться, пока ты внутри круга. Он ждет, куда ты пойдешь. То есть логика меняется. Теперь он ждет, а не я жду. Ну конечно, да. Ему? Когда пока ты внутри круга, ему вообще тигру не надо дергаться, что -то только устанешь, весь спотеешь и все. А если и я пошел сюда, сюда и пошел сюда, это будет хуже, да? Вот, ну, пока э ты, да, конечно. Ты пройдешь сквозь круг? Он подождет и побежит к тебе сюда, у нет, тебя нет, не будет нет, вот, смотри, шантажа вот, этого. <кх> а вот, вот я вот побежал, как будто я бегу сюда. Вообще ничего не понятно на этом картинке. Так, все-таки, итак, последнее, что надо понять. А, и это, видимо, мы будем просто вот оставим всем на размышление. Значит, я понял, что при 4,6 спастись можно. Это я понял, это я согласен. У -у -у. Теперь вопрос, вот что происходит при 4,61, грубо говоря, или там чем-то такого. У тебя угол становится больше, чем... Да, ты... но вот теперь я вот, допустим, я бегу сюда. Он бежит за мной, и он знает, что он меня вот здесь нет, догонит. Нет, нет, нет, не так. Тут же касательная, ты внутри касательной. ты уже бежишь по хорде внутри этой окружности. Когда вот этот угол больше, чем предполам. Нет, а я делал по -другому. Вот я э, пока бегу сюда, знаю, что здесь он меня настигнет. Да. Но потом, то чуть-чуть я отбежал, я э, сюда все-таки пошел. Ну, оставим это нашим слушателям, как занятное упражнение. Вот он меня догонит тогда или нет? Оставим это нашим слушателям. Вот, ну, оставим, очевидно, да. ему, он, считаешь, он успеет такое, по да? другой стране, конечно, да. Нет, в смысле, он по другой, он же должен тогда стартануть и обратно, тогда мы снова применим прием. Ну, давай оставим вот, это нашим не, слушателям. Не, понятно, не, очевидно. Не, ну то, что 4.6 есть, я полностью согласен, это очень круто. Да. Спасибо! Откуда привет!